Спасибо. Консам не датон, дон, дон. А? Это значит деньги, деньги в корейском произношении. Ба. О, дон, дон. Это подождите. Дон, дон значит деньги? Нет. Что? Дон. Значит деньги на корейском. Это было не специально. Это очень неловко. Я просто пыталась сделать это, типа, дон-дон, типа, дон, -дон тук-тук. Типа, это супер неловко, если ты говоришь по-корейски. Получается просто «деньги-деньги» — это не мистер Крабс. Деньги, деньги! <говор> Спасибо, Дон. До!